Приветствую вас, дорогие подписчики. Вот, перенесли нагретый котел или камеру дожига, соединили ее к газгенератору, установили горелку, сварили подачу воды, спускник. Дренаж, обратку Срывной клапан Осталось Трубу на уходящие газы Шестиметровая вот. А вот это сам газогенератор Пятьсотка Загруженный Торфяными брикетами он будет краситься термоизоляционной краской вот. потом пойдет разводка в само здание на отопление, на теплопункт ну и будем во вторник, наверное, пробовать запускаться, выходить на рабочий режим уже с обвязкой котла. И кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.